Создайте уникальный плеер для своего сайта с помощью ADF Player. Ваши пользователи смогут комфортно смотреть видео с любого устройства. Настраивайте внешний вид плеера так, как вам нравится. Подробная статистика просмотров и интеграция с Google Analytics. Настройте монетизацию и зарабатывайте на просмотрах. Начните работу с ADF Player и пользуйтесь им совершенно бесплатно. Анимационные ролики Line and Space